Так, что у тебя в руке, офицер? Как что? Баночка биотоплива. Да, баночка биотоплива. Слушай, может ты его тогда в склад закинешь? Там Вика тоже кое-что закинула. У нас... У нас теперь тут есть серебряные водоросли. Вот Круто. Ну да. И туда же топливо докидывай. Отлично. Да. Ну и еще у нас тут теперь есть кое-какая штучка, типа штурвала mm -hmm. и типа мотора. Вот. И сейчас мы будем это все изготавливать. А параллельно параллельно с этим будем укреплять наш замечательный плод. Помнишь, офицерки я тебе уже давно говорил, mm -hmm. что хочу сделать из него что-то непотопляемое, но не такое, как Титаник. Было дело. Вот. Собственно говоря, пора бы нам уже делать это. А для этого нам нужно побороться Кто кого пнул сейчас? А что, а что вы будете делать? Мне даже интересно. А, вот сейчас узнаешь. Так, короче, нужно медный слиток еще собрать. А можно мы поплывем? <плывем> а, можно, давай. Заплывай. Так, отплываем поднять якорь по-моему вика слишком оптимистично настроена поплыли так веревочка веревочка нужна еще веревочка а, и дохрена досок как отдаляемся мы. отдаляемся от чего вопрос от корабля кораблика. А, это хорошо так, хлам складываем. Блин, болты шарнир еще нужно куда-то положить. Я думаю, пару Давай я страх, буду следить. Чтобы вот поплыли. Э Ладно, следит. Так, а я, пожалуй, краску сброшу. Во. Ты хочешь к нижней метке? Да, к зеленый хочу. 1086, Дым. 85, 80. А, быстро, 83. да? Значит, мы пораем плывем. Ну, не прям быстро, но... Да нет, быстро. Хм. А вот, отлично, я нашел. Бот нашел Шарнир. Отлично. Все, нас... мы готовы делать все, что я задумал. Удал, удал, А помнишь, да. у нас точка была в 3000 от нас. Ну. А сейчас она 1900. То есть точка плавает? Как-то странно, учитывая, что это должно был плаваем. быть остров. Потому так. что, реально, Дэл, я что-то как-то сейчас заметила это, и это очень странно. Но мы сейчас oh. от нее отплываем. Это хорошо. Это хорошо, нам пока на борьбу рано. Нам нужно сначала укрепиться как следует. А для этого нам нужно еще. Блин, ну что ж такое-то? Так просто все не сделаешь, да? Просто у нас только кошки родятся, окей. А что, кошки? Так. Для начала я хочу взять пачечку гвоздей. ФСРК? Я побежал тебе. Да, господи. А, ну ладно. Так, вот. Смотри, что сейчас будет. Бубух. Да, я думаю, что тут все нужно уделать вот этой арматуриной. Печально О -о -о. то, что треугольники мы арматуры сделать не сможем. Ага. Но, да ладно, Но, мы... по крайней ну, мере, больно. прямоугольники все по периметру можем сделать. Правда, нужно куча гвоздей и куча металла. А, ой, ой, ой, ой, ой. Так да, что можно брать гвозди и металл и собирать потихонечку. А в так, каком а месте я сейчас... эта штука у нас? А, вот арматура а, для фундамента, э... да? Да, да-да-да-да. Это автопарики я вы имеете? Так, а я да, пока изготовлю вот это и вот это. Чайковские пришли. М -м, блин. Извините, у меня водичка. Блин, а я не вижу где это. А кстати, это Чайковская сломала, по-моему, нам замечательный наш красивый такой замечательный. Уголю. Уголек, да. Так, еще что нам нужно? Так, вопрос. Куда будем двигатель пихать, уважаемые? Двигатель? Двигатель очень большой. Ты хочешь двигло поставить? Да, я думаю, его с краю поставить. Двигатель. Хм. Да, он, кстати, с краю будет очень хорошо смотреться, и он установится. Идите сюда. Да Сейчас, секундочку. Лево руля, как говорится. Одну секунду, я урожай собираю. Так. А, ты сюда пришел? О, кстати, это будет, это будет в тему как раз-таки сюда учитывая что двигатель мы сюда ставим ты там уже нет я на втором этаже почему ты говоришь половинчатый нельзя половинчатый можно Да. ли давай тогда пробуй вот эту я вижу а вот делал так. Рядом с якорем поставим. Ну, во-первых, я ставлю сюда руль. А -а -а, штурвал! Да. О, -о, О. Замечательный руль. И мы теперь можем хоть немного управлять нашим плотом. Во-вторых, у нас штурвал. есть проблема. Проблема называется саная акула. А -а -а, Она опять что Дел, нам надо другому, по-другому штурвала развернуть, потому что наш нос здесь корабля. А... <сёк> стоим так Нет, так? у нас нос не, спи... не здесь. У нас якорь в заднице. <сёк> как бы это странно не звучало, у нас якорь в заднице, а спереди у нас парус. Ну, -то. тогда лучше на носу, чтобы стоял как бы, управление. Да не обязательно, в принципе. Ну, можно два руля вообще запилить. <сёк> Хотя не, это, думаю, будет перебор. Ну, давай попробуем. Чайка, блин. Так, давай попробуем руль поставить куда-нибудь около. А, слушай, кстати, руль будет тут вообще в тему. Я как раз думал, что здесь можно поставить. О, Где? отлично! А, между краскотерками. А... Хм. Так, а теперь самое важное самое интересное, что есть. Идите сюда, с моей стороны. Сейчас будет весело. Дивсерк, ты тут у нас? Я тут, но не здесь. О, вижу. Смотри. Вот. Короче, бух. <ррис> Йо! И сюда можно положить доски, и тогда <рис scaven> по идее у нас запуститься должно. смог направление. мотор. А что вы доложили? Э -э -э, стой, стой, стой, выключи, выключи. <рис�>. Подожди, иди делай второй мотор вообще-то. Yeah. Веревка, микросхема и доска. Ну а зачем нам один-то мотор, если мы сейчас будем плыть в одну сторону? Мы одним yeah. бортом будем грести. Так, я Верёвки пока буду усиливать. я знаю где. Сколько а. нужно? Много? Не очень. Так, я пока буду усиливать эту структуру замечательную. Ага. Ай, блин, проверю, нужен да пластик. Давай. А ты побегай по кругу, по, по округе. По кругу, в округе. Собери, да. Так, 799. Э, так. 798. Так. Парус вот так, немножко. И вот И еще надо вот так сделать. Небольшие крылья, так сказать. О, нормас. Эм, а где микросхема? Микросхемы у нас нет, мы их только готовим. Из меди, Ой, да. там пластик и что-то еще. Что? Точка переместилась? В Ах, ехараный ты бабай, а! Она перемещается, Дэл. То есть, она была трех тысячах, когда мы плыли на зеленую. И потом она переместилась, и осталось 1800. Ай ладно, фиг с ней. Шо, что вот нам с ней? Ай, я еще и нырнул, замечательно. Что нам с ней сделать, да? Блин. Он перемещается, эта и перемещается, значит, будем за ней гоняться. В чем проблема? Так, офицерок. Медный слиток нашел. Я не сюда пришел, да. Нужны гвозди, нужны гвозди, нужно немножечко гвоздей, прям так до хрена. Мотор, микросхема одна, веревка и досочки нужны. Угу. Я пока укрепляю моторную часть. Ах ты. И я немного проголодался. Доски. Где у нас еда? Кухня, открывайся. Я М -м -м. думаю, несколько картошек взять, приготовить. Приготовь, а я, пожалуй, съем крысиное вот это мясо. А где мне второй здесь поставить? А с другой стороны. Иди сюда. Спереди ты имеешь? Нет, вот сюда. Ну, это получается. Подожди. Парень. Стой, стой, стой, подожди, подожди, подожди. Так. Э -э понятно, у нас все сломали. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Что? Че? Так. Не раз, два, лугами. три, четыре, пять. Вот сюда ставь. Вот сейчас покажу тебе. Э -э блин. Как бы поставить сюда платформу? Здравствует мотор. Ну, короче, вот смотри, вот там, где я стою, вот прям вот здесь долж должен быть край задний. Эм. То есть он должен занимать вот эти две части. Он здесь не влазит. Поверни его. Он должен влезть с краю. о. о, о, о. Ставь, ставь, ставь. Ну отлично. Там чайки. Раз, два, три. Вот скажите мне, пожалуйста, уважаемый мистер Офисер, я когда сказал, где я стою, чтобы край был, ты чем слушал? Раз, два, три, край. четыре, пять. Ага, я это заметил. Так. Ага, то есть он вот так да, хочет. Тут есть остров, и мы на него плывем. Mm -hmm. Может, там поплавать под двум и посмотреть Блин. что там? Как же его равномерно, так распределить, чтобы он. Да господи. 3, 4, 5. Сюда, что ли, его запихать? Я пошел за досками. Да, есть, все, отлично. Давай, иди за досками, а я буду все укреплять что ты будешь рядом ставить. О, да ладно, можно и сетки металлом оббить? Нормас. Это прям вообще нормас такой. 13 жареных картошек. А, точно, тут же на суру охранить. Ты все, получается, оббиваешь этой металлом? Ну, край хотя бы. Не, не бери. Я, если что, еще сбегаю за продолжить. Окей. Нужно просто, чтобы у нас края все были защищены от акула. Так, блин нужен пластик и дерево хм. дерево готово так. пластик готов гвозди еще нужны соки лианы я убрал Это хорошо так. Так. дерево поближе и понеслась а там где-то надо было прям починить краешек ты. А, вот вижу. Mm -hmm. Все, починил. Так. Так, так, так, так. О, тут у нас. Oh. Не укрепленный. Да но... Мне не хватило немного арматуры. Ну ладно, сейчас сгоняю за гвоздями. Блин, Что-то меня... мы как-то наплевали на то, что у нас. Тырят наш замечательный урожай, Кого-то надо подкармливать. Вику, она хочет есть всегда. Тут еще где-то можно поставить, вот здесь, по-моему. Ребят, много жареной картошки, если что, можете брать. Это хорошо. Так, так требуется еще доска, серьезно? Я просто по максималке. Слушай, готовлю. досок нам понадобится для двигала очень много. Ну, очень много. я еще туда приношу доски, поэтому... Так. Сменить направление надо. Да. Активируем мотор. Раз. Ну-ка. Ну а -а Активируем мотор. Два. Так, а куда? Давайте на остров-то. А -а отк отключай тогда этот. -то. Ой-ой-ой-ой. Я доски у тебя. Нам штурвал не на какой остров-то? На большой, на маленький? <гас> на большой. Хорошо, все, поплыли на большой остров. <гас> Потому Ё. что эта точка, и есть та, которая нам нужна была. Да, хорошо. Так, я тогда на нахрен пару сложу пока. Нам <гас> не нужен он. Ну, по сути, да. Куда поворачивай! Да поворачиваю, я уже успокойся. Нас вертит. Плавнее надо, плавнее вертеть. А что нас вертит, кстати? а да. что, не синхронно, что ли, работают? Синхронно. Надо досочки подкидывать. Угу. Так, а вот что-то я вот только меня. одного не пойму. Этот в эту сторону. Эм его Это поменять надо не а -а -а, они повернуто неправильно не. кто два двигателя они спорят между собой один назад другой вперед так я же вроде сделал инверсию или кто-то эту инверсию попортил нет они Смотри. они просто посмотри они по другому немного стоят Может быть, есть смысл да, два вперёд. раза рр нажать так не получится. Ага. Хорошо. А если я его вот так сделаю? Чем мы остановились? Нет, мы крутимся, в разные стороны. Сейчас разберемся с этими двигателями. Казник. Так, а теперь мы плывем в нужное направление? Не пойму. Мы плывем назад. Стоп. Какой из двигателей управляющий? Вот мне это интересно. Хм, ладно. А да, если пить мы пить один хочу. двигатель сейчас выключим? Я пить хочу. Пить. И что мы стоим на месте? Мы вообще никуда не плывем. А, двигатель. Фух. Что у тебя там случилось? Я выпрыгнула за не могла забраться. Вопрос, что с двигателем не так? Включите два двигателя. Подожди. Только времени. Прикол... Его завели, но он не крутится вообще. Но знаете, в чем прикол? Крастотерки-то крутится. и А что? мы не плывем. Слабый вани Я вот что-то не пойму. Нет, а он не кру... Он сам, в принципе, не крутится почему-то. Хм. Хм. Да, как-то как он по моему то ли перегрелся то ли что может он, быть, он реально прям не крутится то есть если может перегрелся странно типа на ну, короткое время можно только вырубать а его почему мы назад но потому что у нас нету паруса так так, руль у нас вращается, это, это окей. Паника, паника, паника, паника. Э, -э, -э. фига он нас крутанул, кстати. О. Так, интересно, интересно. Давай активируем сразу два. А, ну давай. Три, два, один. Полетели. О, у меня закрутился нормально, кстати. Да тоже, тоже нормально. А Только направление такого? вперед надо было поставить. Я не знаю, может они как-то рассинхронились? Ну, здесь как бы Так, вперед, у тебя вперед. И у меня вперед стоит. А куда мы плывем, вопрос? На мы остров. вообще плывем? О, да. Ну хорошо, все. Значит, все-таки синхронно надо их как-то врубать. Окей. Будем знать. Короче, не, просто как-то они прям очень сильно то ли перегрелись, то ли что. Я вот просто реально немножко этого не пойму. Я могу управление немножко, потому что там заход хороший есть. Так, я, пожалуй, укреплю тогда обратно то, что я снял. Хотя. Не, давайте. Все. Там что-то красное я вижу. Хм. Что-то красное вижу я. Ты что, как йода говорить начала? <связь> ФСРК! Я Что? не знаю как, но вызывай скорую, Вики, плохо. Давай выбрасывать думаю... ее за борт. Бесполезно. <связь> не, ну поздно. почему за борт ее можно выкинуть? Ребят, готовьтесь опускать якорь. Ой, сейчас подожди, мне нужно похавать Козы. Мы сейчас <сёк> столкнемся. Ай, не столкнемся. Все, я бросил моторы. якорь, это раз. Выключай мотор. И второй мотор срочно выключать. Еще сломается тварина. Все, больше мы их Господи... фармить не будем. А -а -а, Че ты там сделал, скажи мне. Я прячу картоху. Так, ну чё, пойдем тогда выяснять, что у нас тут есть. Замечательно, у нас есть. Будем наловные фонари делать или не будем? О -о -о -о -о, да я не вижу в этом особого смысла. Так, сейчас я только рецепты развешу. <свёздан> Чтобы уже не париться. Где тут рецепты? Раз. Рецепт. А -а два. Рецепт. Это как будто как лес. Акула, а ты себе зубы нафиг не сломаешь? а, -а, -а вот, mm, значит, она. Внутреннюю взяла. Mm. А ее мы не обделали. Звучало это Какая очень странно. А? Э! посмотри! Че? Посмотри около якоря, она сожровая. Ха. Ха. Ха. То есть нам То есть нужно видно. Весь... Нам нужно все обделать, чтобы она не кусала. Тут Пипец. Тут кто-то был, ребят. Так, ну я, по крайней мере, якорь сделаю. Это просто пипец, Здесь. сколько тогда нужно всякая. Слушай, радости. давай тогда быстренько с тобой сделаем гвозди, эти все. Вот, блин. Так... так. Короче, не запланированный ремонт. Да. Я пока тогда воды себе наберу давай набирай себе воды в округи, посмотрю, только не в легкие <свеч> да не хотелось <свеч> бы а уже набрала ясно нет <свеч> Ай. акула ты там поосторожнее а то я уже слышишь что тебе плохо отвлекай отвлекай ее блин тогда нужно каждую сетку еще сделать Капец да, тут металла надо. Это же просто какой-то кошмар. Я бы сказал, гвоздей нужно много. Металла-то а Гвоздей у нас дофига и больше. Думаешь? <сме only> Знаю. Я бы так не говорил. Ну а как бы ты тогда говорил? Там пипец. О, отлично. Ребят, Все-таки ты, да, ты не делаешь? Всякий случай. Я, а, я уже все сделал. Я уже вот здесь не был. О, да ладно. А у нас реально гвоздей не так много осталось? я тебе и говорю. Ну, у меня 88 сейчас. Давай, доделывая Я тогда... Так, ну металл я собирать уже не буду. Так, так, так. ладно, сколько сделаешь? Хоть один стак гвоздей мы оставим на всякий случай. Угу. Так. Самое главное еду. И все, что тут есть, построены нам нужно э, защитить. Иди сюда. Подожди. Воду защити. Воду защити. Подожди, подожди, подожди, подожди. В обязательном порядке. И еду чуть-чуть. Так. 30. А у тебя все по гвоздям 0 М Да, по гвоздям у меня 0 а Я или... могу только немного сделать. Так, раз, два. Воду говоришь, да? Нам тут. Воду я уже еще... сделал. Вот, отлично. Все, все, все, все, все. Г... Двадцать два осталось. Угу. Ну, защити еще склад у нас там и все. Пожалуй, на это можно пока. Вот ну, который там внутри стоит. А куда у нас Вика делась? я тут прям по берегу гуляю Смотрела под водой Может какие-то водоросли есть Ну может какие-нибудь водоросли есть Нет, тут вообще без водорослей Забавненько, забавненько О, акула плывет Так да, Нам придется, короче, это Очень долго и кропотливо защищать. Так, ну ладно. Значит, этим мы пока что и займемся. А потом уже в следующий раз пойдем на остров тогда. Вон, Вику там оставим пока что. Пусть она <с там <с защищает нас, нас, нас. Да. В общем, на этом все. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои комментарии. А с вами сегодня был Дел. Эфисерк. В общем, всем удачки и всем пока.